Смотри, смотри, смотри. Кот, наверное, в шоке. Посмотри на это. Лайк, подписка, йоу. Ну что ж, друзья, мы приступаем к ролику. Па!